И сейчас страх терзает наших врагов. Их внутренности превращаются в воду. Их сердца отчаянно колотятся. А теперь к оружию. Укрепите свои сердца и подумайте о своих любимых. Подумайте обо всем, что вы хотите увидеть снова. Подумайте об этих вещах, и победа будет за нами. По моему приказу. Ополчение. Марш. Ополчение. Вперед. Уходим. Ополчение. Вперед, вперед. Ополчение. Вперед, уходим. Ополчение. Вперед. Марш. Иберийская пехота. Вперед, вперед. Марш, пихота. пехота. Марш Валерия. Марш Валерия. Вперед. Прикрытие. Марш! Марш Ополчение. Отряды. Уходим. Верёд. Уходим. Ополчение. Марш вперед. Ополчение. Арш вперед. Ополчение. Вперед, вперед. Отряды. Отряды. Охранять Теперь враг узнает, что такое страх. Подошло подкрепление, и ваши силы значительно возросли. Ражеский полководец был убит Теперь мы увидим, насколько храбры его солдаты Враги трусливо бежали Выйти с ними с поля боя. Мертвыми у ваших ног Немногим хватило здравого смысла Чтобы убежать Это сокрушительная победа